Всего у нас получается трое. Вот. соответственно, Мне очень нравится у нас своя кухня, э, своя ванная комната, вот. душ, все как полагается. Вот. Мебель хорошая целая, очень приятная, очень приятная условия для жизни. Вот. Здесь у нас прачечная, как вы видите, все и стиралка есть, и плодительная доска, и утюдеры.